Так, я тут а, показываю самострелы билд через наемника, куртку. Так, вот билд, сумка. Если вы хотите пользоваться билдом, вы должны вступить ко мне в гильдию. Так как у меня в гильдии есть этот билд. А гильдия называется Russian Online Guild и глава в ней Red Test. Ищите эту гильдию в категории новички. 100 ⁇ Нет, 18. 18 игроков, короче. Русский язык. Показываю лайфхак. Нажимаете сюда «Комплекты», выбираете «Комплект», «Поиск», «Покупаете». Потом, когда у вас вещи все лежат на, на складе, забираете, они у вас здесь лежат. Открываете «Снаряжение», «Наборы». Нажимаете эту кнопку. И все вещи, которые у вас здесь лежат, которые причастны к вашему снаряжению на вас автоматически наденутся и будут расставлены все скиллы также советую вам увеличить качество чтобы стрелочка качества стояла вверх иначе вы можете закупать шлем хранителя по одному миллиону серебра будут такие трапы с вами случаться Продемонстрирую, работ... продемонстрирую работу билда в тот момент, когда я буду в проклятых подземельях, я пошел в проклятые подземелья. И расскажу о биуде, который мне посоветовал зритель. То есть, берем зелье гиганта. Можете одну штуку брать, если вы. Один раз зашли в проклятые подземелья. И больше не планируете последующие заходы делать. То есть берете одно зелье гиганта, три яда или четыре, и одну жареную свинину. Ботинки при фарме ставите... Бег, и пассивку любую какую хотите куртку не меняете также оставляете шапку тоже не не меняете также оставляете и когда вы фармите когда вы фармите на самострелах расставляете именно вот так то есть второй скилл третий ешка ульта вот то есть и пассивка которая каждый четвертый использованный Скил восстанавливает первый скил. Тюшком. Вот. Плащ можно брать королеон. Но если вы... У вас проблемы с деньгами, если... покупайте обычный плащ. если вам не интересно, пока я ищу Проклятое Подземелье, можете перемотать немного вперед. Так как я вам рассказываю очень... ...классный билд. Рассказываю про очень класс классный, классный хороший, мощный, жирный, крепкий, прочный, не очень жирный. Как вы видите, проклятых подземелья вообще не, не встречается. Вот здесь должно быть... Они здесь должны быть. Но их нет. Вот где они все спрятались. Они прячутся от нас, эти входы в проклятые подземелья. Так, используйте аватарь и старайтесь по-быстрому зачистить данж от э, двух боссов и одного сундука поменьше. Этого босса, я думаю, заберу за 40-50 секунд. 10 секунд уже прошло. 25 секунд прошло. 40 секунд прошло 41 секунда. золотой сундук открываем падает мне 400 тысяч серебра книжками офигенно я думаю это должна была когда-нибудь случиться так меняем все что у нас есть на пвп а, и рыб я еду не съел. Классно. Вот такого не нужно делать. Я себе плач сбросил. Нужно ждать теперь 30 секунд. Противник здесь находится, на перекрестке. То есть биод очень жирный. Сам по себе. Ко мне ногу закинула. Нет, у него 300 миллионов фейма. Инвиз поставил. Я его должен победить. У него бег стоит. Кайтищий билд. Со временем, когда время пройдет, он не сможет от меня убежать. свою ешку кинет противную. Не попал. Ждем, пока у меня куртка откатышится. И... Стараемся не умереть. Раньше времени. Он сейчас постарается меня ешь куда-то. Стоит, Но он, он опытный, у него 300 миллионов фейма. Давай, стреляй! Мы просто ждем момента, пока он не сможет от нас убежать. И стараемся не попадать под его ешки. Тянем время, пока птички появятся. Птички появляются, я думаю, мы его должны добиться ждать. Он вечно не сможет от нас бегать. ешку кинет Просел по здоровью, хотя он умудрился так просесть. Птички появились. пока у нас куртка откодышится. Птичка опять. Блин, птичка стоит, летает, что делать? Ванвиз ушел. Блин, я кьюшка не нажилась. Слишком далеко был оппонент. Он диду на отфил съел. У нет еды. Такой. Он птички ловит и ловит. Шапку нажал. Ванви зашел. Мы его победили. Мы его победили. Так, мы заспавнили здесь, пробегаем вот таким путем, убиваем босса, пробегаем до сюда, убиваем здесь троих мобов, пробегаем вот так, сюда, сюда, сюда, убиваем, смотрим сколько у нас о -о, остается инфейма, чтобы... Босс появился. Убиваем столько мобов, сколько нужно. И идем убиваем босса. Дальше решаем, нужно ли... ...вам дальше идти чистить проклятое подземелье. Или возвращаться в город. Поэтому ну, на этом все. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на твит-канал, сестра у меня сидит, угорает, я сижу улыбаюсь.